Доброго времени суток всем! С вами сегодня снова Екатерина Клопенко, и я записываю для вас видео о том, как же нам стартовать в бизнесе, в интернет-бизнесе, когда нет денег. Это очень актуально. Давайте разбираться. Итак, вот вы сегодня дома сидите и говорите мне, «У меня нет денег». Но нет и нет. Наступила завтра. Что вы мне скажете? «У меня нет денег». Наступило послезавтра, возможно, вы даже получили заработную плату свою, да, отработав э, четко месяц э, по 8-9 по часов, а то и по 12 часов. Да, и вы мне опять говорите «У меня нет денег», потому что вся ваша э, заработная плата расписана э, по копеечкам, ваш бюджет э, расформирован, скажем так. У вас опять нет денег. Что же делать? Когда человек сталкивается с такой проблемой, он либо понимает эту проблему, либо нет. Вот если он не понимает, он сидит и продолжает говорить, что у меня нет денег. Если человек начинает задумываться, а почему у меня нет денег, да? почему у многих есть эти деньги, да? почему у некоторых людей есть эти деньги, и они каким-то образом зарабатывают эти деньги, а у меня их нет. Потому что мне надо больше работать. Ну куда больше? Я работаю 8, а то и 12 часов в день. Да? Требовать премию, ну есть потолок, как говорится, в заработной плате. Да хоть затребуйся чего-то, больше потолка вам не выплатят. Соответственно, вы должны понимать, что вы делаете что-то не то. То есть вы сейчас находитесь в той работе, в том состоянии, которое больше вашего потолка. Вам не даст заработать. В результате этого многие люди ринулись в интернет, ища, скажем так, движения, которые ищут направления, да, где можно подработать, заработать дополнительные деньги сверх того, что они зарабатывают вообще на земле. И таким образом приходят в различные компании, в млн компании в инфокомпании, в инвестиционные компании. Это не имеет значения. Когда человек приходит в такую компанию, да, он реально понимает, а там нужно вкладывать. Под вот хоть убейся, в любой компании есть продукт, инфопродукт, неважно, в которую нужно обязательно что-то вложить. «А у меня нет денег, что же делать дальше?» Вот, вот этот вот э, замкнутый круг, постоянный, да, <coughs> с этим сталкиваются очень-очень многие люди. Но давайте разберемся. Вот смотрите, вот пункт А, здесь вы, у вас здесь нет денег. Вот пункт Б, это какая-то компания, интернет-компания, интернет-проект, MLM-проект, да, э, где реально можно заработать хорошие деньги. До него шаг. Вы делаете этот шаг, начинаете что-то, как говорится, туда стучаться. Ну, понимаете, что нужно что-то вложить. И у вас нет денег. У вас получается два варианта. Либо вы возвращаетесь в пункт А, садитесь на свою попу. И у вас сегодня нет денег, у вас завтра нет денег, у вас послезавтра нет денег. Либо вы поворачиваетесь к пункту Б и начинаете искать и решать проблему, да, начинаете действовать. И я вас уверяю, как только вы начнете думать, размышлять, изучать саму систему, да, у вас появятся те деньги, которые необходимы для входа в какую-то компанию, которые необходимо потратить на какой-то продукт компании и так далее. Чувствуете, да? То есть, если вы начинаете решать проблему, если вы ставите перед собой задачу, и вы хотите действовать, обязательно найдется решение. Вот это вот очень-очень важно. Теперь давайте поговорим, как же нам сократить вот эти вот доходы, вот этот вот вход в какую-то ну, компанию, которую вы для себя выбрали. Есть различные компании, инвестиционные, как я говорила, с инфопродуктом. Есть такие компании, которые, в общем-то, выпускают продукты, которыми мы пользуемся ежедневно. Это просто здорово, потому что эти продукты у нас в нашем бюджете уже запланированы. И если мы его будем приобретать в данной компании, то, по сути, наш бюджет не будет выскакивать за рамки. Это очень-очень удобно. Но просто выбрать компанию, это, конечно, сейчас э, так никто не делает. Почему? Потому что прежде чем выбрать компанию, да, вам выбрать нужно спонсора, вам нужно выбрать обучение, вам нужно выбрать реальный проект, который будет вас доводить до результата. Вот это очень важно. Сейчас никто в интернете не выбирает просто компанию, потому что многие уже люди столкнулись, что приходят, вроде бы и продукт классный, вроде бы и компания известная, да, и начинают э, работать, начинают запуск, да, человека, а оказывается нужно 150 страниц в социальных сетях, да, оказывается нужно э, спамить, оказывается нужно получать э, не очень приятные отказы в социальных сетях, да, и многое, многое, многое другое. А потом оказывается, что и вроде как и сама школа ни о чем ты не можешь понять, что происходит, и со, со спонсором у тебя какие-то натяжки, то есть ты ему говоришь одно, он требует только купи, купи, купи, купи, купи, купи и так далее. Поэтому, конечно, компанию сейчас, в общем-то, выбирать это второй план. Первое, нужно обязательно выбрать своего спонсора и уточнить, как, э, как они обучаются, да, чем они работают, какие у них э, движения и классная ли у них э, команда на самом деле. Вот. Э, а для этого нужно э, пошариться по соцсетям, посмотреть канал YouTube, поискать людей, э, посмотреть, как вот, э, он вам отзывается. Вот это вот все. Очень-очень важно. И когда вы найдете своего человека, когда вы найдете свой проект, когда вы найдете свою компанию, соответственно, после этого, я вас уверяю, что вы здесь заработаете очень-очень неплохие деньги. Потому что интернет сейчас дает реально возможность заработать огромные деньги. Итак, давайте вспоминать. Мы сидим в точке А, то есть вы сидите в точке А. Я уже не в точке А. И многие лидеры, которые зарабатывают очень большие деньги в интернете сейчас, все находились когда-то в точке А. И все говорили, у меня нет денег. И все мы здесь в интернете только потому, что мы были в точке А. Поэтому э, мыслить тебе, решать тебе, что делать, как делать и почему. Э, я рассказала вам свою точку зрения скажем так я так думаю что это точка зрения большинства что нужно обязательно изменить свое мышление и начать действовать только тогда вы получите очень классные и успешные результаты большое вам спасибо за внимание ставьте лайк если мое видео реально оказалось для вас полезным обязательно подписывайтесь на мой канал и я жду вас в своей команде, потому что жажду обучать, учить и сопровождать своих новичков до реального результата. До новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко. Всем пока-пока!